Всем привет! Сегодня поговорим о том, что такое под-типы. В языке C э, ⁇ под или plain all data. Ну, в простонародье сокращенно, да, говорят под, либо же говорят простая структура данных, либо простые типы. Ну, скажем, э, в языке C э, все типы являются простыми, да, а вот в C ⁇ не все типы являются простыми. И, конечно же, важно понимать, ну не так уж, чтобы сильно, но желательно знать, какие типы являются простыми, а какие нет. Потому что, потому что у простых типов есть некоторые преимущества. То есть компилятор может оптимизировать, может создавать и конструировать типы еще при компиляции вот, то есть под типы можно собрать при компиляции. Дальше эти типы очень легко копировать, а также их легко передавать в другие процессы, потому что это просто набор данных. Так вот, что же такое простой тип вот данных? Ну, в C++ простым типом подом являются те типы. У которых нет, скажем, конструктора, либо конструктор тривиален. В данном случае под тривиальностью конструктора подразумевается то, что конструктор ничего не делает, либо он по умолчанию. Ну вот, в данном случае конструктор тривиален, просто его здесь нет. Вот здесь же конструктор есть по умолчанию. То есть он будет сгенерен по умолчанию. Соответственно, для компилятора это тоже является подтипом. Дальше, дальше, дальше, а дальше давайте я, наверное, говорить не буду, а вы сейчас нажмете на паузу и отметите для себя, какие из этих типов под, а какие нет. Вот, и так нажимайте на паузу. Но если вы меня слышите, значит вы не нажали на паузу, значит нажимайте на паузу еще раз, ну а потом продолжим. То есть вы сейчас просмотрите эти типы и отметьте для себя, какие под, а какие нет. Если ваши ответы совпадут с моими, значит у вас все хорошо в понимании. Ну-ка жмакаем паузу. Ну, надеюсь вы успели все сделать и теперь продолжим. Так вот, под, что такое под, да? Ну... Типы, у которых конструктор тривиален, либо а, определен по умолчанию. То есть, либо вы его не написали, либо написали равно дефолт. Также это касается и конструктора копирования по умолчанию, и оператора присваивания, и оператора перемещения. То есть, в самом лучшем случае, к примеру, вы тут здесь ничего не написали. знаешь, все является по умолчанию, либо руками написали дефолт. Дальше, подтипы. Те типы, у которых, к примеру, нет виртуал. Вот, так как если есть virtual, то это уже непростой тип. Дальше, те типы, у которых все члены открыты, да, то есть имеют либо модификатор паблик, если это класс, либо если это структура, просто ничего. Вот, в данном случае вот это у нас уже не подтип, потому что здесь есть второй член G, который protected, а здесь, к примеру, он private. Дальше имеет, к примеру, не под тип, это тот тип, у которого есть, к примеру, указатели либо ссылки. Не под тип это тот, который имеет типы данных, которые тоже не являются под. В данном случае str, вот string, стдшный string, он непростой. Он имеет свой конструктор, он э, имеет конструкторы копирования, нетривиальные операторы присваивания и т.д. и т.п. Но если это статические данные, то они как бы к объекту не относятся. Соответственно, в этом случае S12 является подтипом. Дальше, вот здесь, к примеру, S14. Он... Нет, да, нет, нет, нет, нет, нет. Вот, S13. Он... Нет s 15 вот, С-15, он является не подтипом. Почему? Потому что в s 1 есть данные, а мы наследуемся от s 1 И в s 15 тоже есть данные. Вот, ну и так далее и тому подобное. То есть, смотрите, подтипы члены не имеют, не защищ... ну открыто, да, то есть не под private или protected. Нет указателей или ссылок, нет явно написанных операторов, к примеру, присваивания, нет явно написанных конструкторов копирования операторов перемещения, поля не статичны, ну, в принципе, если статичны, то это к делу не относится. Виртуальных методов нет, в том числе и деструктора, и в том числе по наследованию, потому что, к примеру, если вот здесь S13 наследуется от S1, а вот если в S1 добавить виртуал, то S13 из пода превратится в не под. Так вот, фишка в том, что вот эти подтипы, они, так сказать, предсказуемы в памяти. И эти типы, либо же массивы, до да, этих объектов, ну, объектов этих типов, легко скопировать, используя побитовое копирование. Так, давайте сначала пробежимся по типам. Вы сравните со своими результатами. Вот, вот, вот, вот. То есть, можете на бумажечке сейчас написать вот это. Плюсик или минусик над каждым из них, а потом вернуться вот сюда, вот сюда и сравнить. Либо же давайте я сделаю вот так вот, вы можете нажать на паузу и посмотреть. Так вот, надеюсь, вы это э, сравнили для себя и, и, и что-то новое узнали. Так вот, для чего же нужна эта информация? Ну, как минимум, для написания эффективных программ. Смотрите, э, дело в том, что вот в, начиная с C11, по-моему, стандарта, появилась такая штука. Штука не то нажал. А, да, вот даже заголовочный файл. И тут написано: и тут написано, что он с 11 стандарта появился. Ладно, смотреть его не будем. Дело в том, что появилась вот такая возможность проверить, тип под, ну простой или непростой. И как вы видите уже здесь, то здесь, как минимум, можно проверить тип. И можно скопировать массив, к примеру, здесь массивы, да, используя побитовое копирование. Это гораздо, ну не то, что гораздо, но это быстрее, чем если это делать в цикле. Вот. Соответственно, уже как минимум для этого нужно знать, что такое под, и при возможности, возможно, где-то модифицировать свою программу, и возможно там, где у вас есть большие массивы данных, просто превратить их в под типы, да, в под тип, ну массив под типов, чтобы, к примеру, делать быстрое копирование. Точно так же можно, к примеру, делать быстрый сброс данных на диск. Но это временный, временный сброс, потому что если вы программа скомпилированная под Windows сохранит, ну с помощью, к примеру, опять таки memcopy в файловый поток, если сохранит какие-то данные то программа, та же программа, собранная под другой архитектурой, это может быть Linux или Windows 32X, а там было 64, разные настройки компиляторов. Короче, из-за выравнивания данных, данные могут отличаться. Но работая в рамках одной операционной системы и для быстрого сброса данных на диск, для того, чтобы их, скажем, через несколько Итерации или в другом потоке считать, то тоже вполне себе можно быстро сбрасывать с помощью копии а не в цикле. Вот, то есть вот из-под мы указываем тип и две точечки value. И если это true, значит тип простой. Вот, соответственно, соответственно вы можете с помощью этого проверить. Ну а на сегодня все, в принципе, по подтипам, я думаю, мы поговорили, то есть подтип для простоты понимания это все, ну, грубо говоря, да, грубо говоря, где нет виртуал и все открыто, да, нету всяких конструкторов, операторов присваивания и т.д. и т.п. Функции могут быть, ничего страшного, если функция будет, она к типу не относится. Вот, ну а теперь точно все, всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем, всем пока.